Друзья, всем привет, с вами Денис, и я снова поехал по кухне. У вас наверняка возникает желание, особенно в зимнее время, вот прямо сейчас хочу сало, да? но проблема в том, возникает, что его достаточно долго нужно солить, да? там все-таки двое-трое, но я сегодня хочу вам показать рецепт быстрой засолки сало, которое можно будет уже кушать часа через три после его приготовления. Я взял подчеревок такой хороший подчеревочек. Сейчас мы его разрежем на 4 части, на 4 кусочка. Также первоначально мне понадобится чеснок. Я его уже порезал. Причем порезать нужно так, чтобы мы могли нашпиговать им наше сало. И морковка. Вы, наверное, удивитесь. Да, морковка. Морковкой мы тоже будем шпиговать. Режем на соломки вот такие. Ими же будем шпиговать наши соломки. Порезать постараемся на равномерные кусочки, одинаковые. Ну, я с этого кусочка оставлю 4, которые я буду себе Это нам не понадобится, это я оставлю картошечку так, раз, два, вот так пополам, раз, два, и вот этот кусочек тоже пополам. Вот такие четыре кусочка, вот Красиво сало. Сейчас мы его будем шпиговать. Нам надо будет сделать отверстие. Так, друзья, сало мы нашпиговали. Вот таким образом оно у нас получилось. Четыре кусочка, прекрасно. Теперь, что мы делаем дальше? Берем кастрюлю, кладем туда наше сало, зальем это водой и поставим вариться. Как только сало наше закипит, мы добавим соль. Я брал кило э, 400 кусок, отрезал тут грамм. 100, ну пускай там кило 30 у меня осталось я буду солить не менее 4 столовых ложек на весь объем вы смотрите сами на свое усмотрение фишка этого сала в том что мы его варим солим столько сколько надо хотите соленое, сильно соленое добавьте больше соли, хотите меньше соленое добавьте меньше я буду добавлять не менее 4 столовых ложек Соли, перец добавлю. Здесь у меня смесь перцев красный, черный и душистый. Вот эту всю смесь добавлю. Возьму половину луковицы, тоже брошу туда лавровый лист. Соответственно. И помидор. Помидоры я разрежу пополам и тоже брошу. Это все после того, как оно закипит. Как только я добавлю все эти ингредиенты, я дам еще кусочки здесь тонкие, они сварятся достаточно быстро, дам минут 40, может даже 30. И после этого мы продолжим обработку нашего салона. Друзья, переступим к следующему этапу приготовления нашего сала. Пока оно варилось, я сделал смеси из приправ, которые мы будем обваливать наши кусочки. Первая смесь это сухая горчица с сухим чесноком. Все это перемешано в массу. Далее я брал паприку с перцем чили, с хлопьями сухим перцем. И смесь перцев черные и душистый перемолол вступки и вот в эти смеси мы сейчас будем обваливать э, наши сало для начала нам надо его достать э, в посуду чтобы оно чуть-чуть постояло подсохло оно высохнет естественно потому что оно очень горячее сейчас просто выпарится влага сверху чтобы было проще Валивать специи. Четыре кусочка замечательных у нас получились. Вот, да, красавцы. Вот такие замечательные 4 кусочка у нас получились. Сейчас буквально 3-4 минуты. Они немножко испарят влагу с себя и начнем панивать. Берем нашу горчицу, с, сухую с чесноком. Сбавим в тарелку. Смотрим по объему. Я думаю здесь какой-нибудь средний кусочек можно будет взять. И вот таким образом валиваем специи ну а четвертый кусок мы оставим так как есть и будем мы его в специях это 4. Вот такое красивое сало у нас получилось. Я его сейчас отправлю на балкон. Остывать пару часов и оно будет уже полностью готово потреблять. Попробовать мы его уже будем завтра, потому что уже поздно. Завтра мы его разрежем. И посмотрим, как оно получилось внутри. прошли сутки, наше сало застыло так как надо вот, так как я хотел вот, по рецепту так мы сейчас мы каждый кусочек разрежем пополам и отрежем его маленькую дольку для пробки этот кусок без спец смотрите какой Морковка, мясо, сало, мясо, ложечко, в общем наша вся морковочка. Вот для этого я морковку, в принципе, шпиговал, чтобы вот-вот такой. Теперь кусок паприка с перцем чили, с хлопьями сушеными, смотрим. Этот кусок даже красивее, чем горчица сухая с сухим молотым чесноком. Чесночок, морковочка, все как положено. И последний кусочек. Перец. Смесь перца молотый, черный. То же самое, морковочка, все красиво. Ну разве это некрасиво? Любой кусочек можем попробовать. С черным кедышком. Хотите быстро басаляциала? этот рецепт именно тот который вам нужен три часа час кипит вытягивайте специи можно без и остывать и вот такие прекрасные кусочки у вас получатся приятно если вам понравился рецепт, подписывайтесь на канал. Будем делать вкусные Всем пока.